так Кавав. благодарю что несете знания нам благодарю за терпение за труды за настойчивость несмотря на то что э, несмотря ни на что не сворачивайте с выбранного пути и не бросаете начатого дела Знания очень важное и нужное мы стараемся впитывать, впитывать осознавать и помогать по возможностям за здравие за правду и мир прекраснейший э, коммент. Вот, были определенные комменты, когда какое-то было там, ну, некое недопонимание очень хорошо вот, вот, присвет Ладива, вероятно да, судя по комментам, да, что прогрессирует и это очень радует вот, и э, превеликий поклон за э, ну скажем так за, и, и бл за, за благодарность да, за труды за, благодарность за нашу деятельность за то, что, видишь, по мере этого самого осознают осознаются и помогают это же просто прекрасно вот. труд же тоже неимоверный на самом деле над собой вот для этого мы же вот это и трудимся потому что путь только единственный просвещение э, тех кто может просветиться вот за грудки никого нельзя хватать вот. и просто уходить и жрать три горла как некоторые там советуют, да на остров там в шезлонги выпасть, там кайфовать. Я понял, этот вот. мир, да. Угу. Тоже Всем не преисполнился все это ну, дело, да. да, как некоторые суперпродвинутые. Нет, это тоже ловушка. Вот Много богов попало в этих самых, в локи в эти, да, и что с ними стало? Законсервировались. Да, некоторые вообще буквально их там теперь чмырят, они там в виде бриллиантиков и прочих такими изумрудиков, да, у кого-то там власть придержащих на перстах находятся, да, с их локами. Так, далее, значит, благодарю, такой с такой никнейм, такой коммент. Зачем вы себя компьютеризируете? Если пошли по пути ближе к природе, так не тяните за собой технику. Всех благ. Сейчас, подожди, наверное, с этой, с березки написал этот самый коммент, прислонился вот так вот, и это самое. Ну, или с дубка я, ладно, допустим, не знаю, что это самое, там, полка. Где-то проживает. Из дубка, так вот. Вот, Ну, немножко стебанемся, да, ну так, по-доброму. Ну, да? чего написали вот. комментарий этот. Ну, понимаете, ситуация какая. Вот, мы все исходим из э, реальных соображений, из практических. Поймите, мы просто так пургу не метем никакую. Так, надо убрать эти самые. Точно. <ква> Мы вообще не метем пургу, мы говорим только правду и показываем, как двигаться, все более и более светлое, так сказать, грядущее, не просто идти, а как его строить, как его созидать, вот. но опираясь на, на реальность, на то, что твердое, да, что можно руками взять. На чем э, ступнями своими стоять, да? А не просто такой бред какой-то высосанный в пальцы. Вот понимаете разница в чем? Э, разница э, того человека, который реально меняет мир, да, и видит немного это все по-другому, вот. И тот, который, ну, скажем так, шизофреники, да, это тоже люди, которые видят мир по-другому. Вот так вот разница в чем? Шизофреник не может это доказать, да, и у него только у него это в голове. А мы практикующие маги, условно говоря, мы реально меняем мир. И это отслеживается, если кто-то захочет все-таки, да, вот, а есть такие соратники и соратницы, которые отслеживают нашу деятельность и не просто отслеживают, просматривая ролики, стримы постепенно, да, а принимая в этом совместное участие. И вот, отслеживают интернет пространство по всевозможным сайтам, какие-то новости, которые как-то косвенно, а то и прямо э -э, свидетельствуют об деятельности. Вот, так вот мы очень много изменили в этом мире, очень много, вот эти вот перемены, которые здравые, это благодаря нашим усилиям, не здравые, это благодаря тому, что э ленивое вот это человечество, в том числе даже те, которые там называли себя или называют даже соратниками-соратницами, там или подписчиками-подписчицами, не суть важно. вот они говорят, а -а, не, это не получится, вот. Поэтому и получается вот так вот хреново некоторые моменты, да. Ну, в общем и целом, перемены, которые мы запустили, мы никто иной. Вот, если отследить авторство, да, первенство некоторых наших заявлений, то можно четко определить, вот что касательно это от дренохрени этой всевозможной, да, то э, неоднократно говорил на эту тему. Однозначно, это мы э, заявили на широкий этот самый, да, э, на широкий эфир. Так вот, значит, вот понимаете, дело в том, что, ну вот, благодарю, да, опять же, привеликие поклоны благодарности. благодарность. Ж, на самом деле я никого не ругаю, и даже, собственно говоря, не стебусь. Вот. Просто вот, но ну, чтобы это доказать, пояснить, вот здесь вот мы вот взяли этот самый коммент, коммент этот был размещен где? В глобальной сети интернет. Конкретно говоря, вроде бы, вроде бы это на YouTube ресурсе, да, то есть, а YouTube ресурс это под пятой суперкорпорации «Жугл». Нет, а то я это самое. Вот, находится, да. То есть это, э, ну, во-первых, придумано было врагами, так сказать, для того, чтобы нас, так сказать, по полной программе чмерить. да. То есть это абсолютно цифровой мир, электронный мир. Вот понимаете, вы же размещаете тут комменты, этот, этот вопрос, вот это, ну, как бы претензия, там, или э, наоборот, там, пожелание, да, того, чтобы мы вот э, не шли в какой-то этот самый, да, понимаете. Э, это реальность. Присутствие интернета, вот этих вот приборов, да, вот настольный компьютер, ноутбук, смартфон, да, вот, мониторы эти. Понимаете, это все электронные приборы. Как без них сейчас друг с другом взаимодействовать? Мы пока, шли, пока еще не вышли на уровень взаимодействия. Да. Работает это все за счет человека и человечества. Это однозначно. Это мы открыли. Это мы первые об этом заявили. Что все это работает за счет нас. Вот. Но пока нам нужны вот эти, ну как их называют, кто называет их? Инструменты. Как вот. инструмент. Мы называем это просто инструменты, с которыми удобно. Понимаете, можно, конечно, взглядом там гвоздь загнать в стенку. Можно. Ну, блин, я таких людей пока не знаю. А любой каждый, который ну, не без руки, да, возьмет молоток, гвоздик, да, и так вот дын дын дын и в нужное место забьет, если это нужно, этот гвоздик, да. Если нужно крутить вкрутить, да, саморез какой-то отвертку надо, ну, лучше крестовидную, вот я вот такие... уверен, что есть и не один и много их, ну, телепаты кто общается на расстоянии друг с другом, там телекинетики какие-то. Это не совсем бред ума, э, там вот эти куланины, как их, да? Куланина, Недель, э, Кулагина. Да, кулагина. Все это существует, но это существует не в том э, процентном соотношении среди обычного, э, среди обычных, я молчу же там за людей, даже среди человека развитых. Вот, чтобы это, использовать это, а не э, приборы какие-то, они а не инструменты. Будет на расстоя... общение на расстоянии, ну так вот этот скайп как раз таки и не нужен будет, конечно. А пока без него никак. Без него и без всяких приборов, это значит сесть на лошадь и скакать ближайшему своему другу, чтобы с ним пообщаться. Вот. Все эти самые альтернативщики доказали уже очень многие, что лошадь это существо недееспособное, не доскачешь, если это очень далеко. Ну, собственно говоря, этот самый, понимаете, вот это все, когда призывают, да, к этим, обратно к шалашу, да, вот, они не понимают на самом деле, что мир был запущен в таком вот состоянии, как он сейчас. Не было вот этих, никаких веков или тысячелетий, или миллионолетий этой никакой эволюции. Нет. Мир стартовал в таком виде. Это доказали великие исследователи, вот, допустим, Андрей Купцов, да, одновременно возникли и прокатные станы, вот, и кувалда первая, да, молоток этот, и э, это, наковальня, вот, и пила это. Вот, потому что невозможно, вот доказано было этим самым, да, э, купцовым в частности, очень здорово это, да, что это все одновременно возникло. То есть, как говорится, по нашим ведическим писаниям, в нашем круге жизни не было никаких этих самых, не ходили наши предки, они не были дебилами, они не ходили в лоптях. Это вам власть, придерживающие подонки, вот эти одноклеточные, которые в телах являются бы якобы управляющих этого самого. Это нам втюхивали вот эти историки, учителя и прочие эти самые, что наши предки были дикие, жили в лесу, молились к лесу. И вот эти современные блогеры, да, супер типа продвинутые, а на самом деле они служат темным, самым мрачным силам. Они призывают вас все отбросить вот это, да, уйти из городов, Уйти э, куда-то в леса, в глухомань. Э, Благополучно, там копыта. Да, потому что бросить. без э, электричества жить невозможно современному человеку. Невозможно. Вот понимаете, ну это настолько, на эту тему настолько, блин, э, я не знаю, ну понимаете как. Вот Это надо питаться, э, научиться питаться здраво, понимаете. Потому что человек не в состоянии догнать зайца, разорвать его и сожрать. А на природе по-другому нельзя. Вот. Вам никто не позволит э, где-то в лесах выращивать э, гектары там, яблони, каких-то этих самых орехов, Даже чтобы этим теп... питаться. тем более, вернее, в теплицах. Вот, вот такие пироги. Сколько этих самых? Э, все вот эти поселения, они или под контролем, что называется, да, под колпаком у Мюллера. Вот, или они не функционируют. Вот, потому что это не жизнеспособно. Вот. А мы продвигаем э, ту идею, что нам нужно проинформировать народа населения вывести его на уровень высокий, кто захочет конечно высокий уровень осознания и потом вот так вот щелчком буквально изменить мир изменить мир вот. и причем мы не бодаемся вот как вот после того как много экспериментов провели на, на своей шкуре да, вот это бодание, оно ни к чему не приводит не нужно бороться даже с системой не нужно Нужно показывать пути, куда двигаться этой системе. И система сама в целях своей же выживаемости будет двигаться в этом направлении. А не вот эту хренотень, которую... Ну, дальше по комментам еще будем отвечать. Вот, поэтому опять же... Э -э вы наслушиваетесь э, идиотов, да, идиотов, которые под, марком, под маркой суперпродвинутости э, задвигают какие-то темы. Вот. Неоднократно было уже доказано, что вот эти вот сказки, допустим, звенящие кедра России», которые я осмеиваю, да? вот, понимаете, люди не понимают, не понимают. Нету образцов вот этих реально действующих общин. Ну, кроме тех, которые, так сказать, в одной э, южном таком государстве, вот, которая построена за счет вот этих самых, да, ну там религиозные общины. На этом все. Прежде неизвестно, насколько они самодостаточные. <с> ну, всё не Все государством, по-другому невозможно. А что это, что невозможно. Большой, как это угодно называть, эгрегором, там, государством, агрегатом, как сейчас модно стали. Эгрегоры стали называть агрегатом. Да, ну, это было вот. Совместными давно. энергиями, совместной деятельностью направленной. Вот. Нам нужно изменить парадигму. Выкинуть нахрен за борт э, истории вот эту хрень, деньги, вот это вот понятие. Ну, в общем, масса этих самых, масса этих вопросов. Вот. Нам нужно развивать, и это будет не природа, а даже подобная технология. Это поначалу природа подобная, а потом это будет природная, ну, по современной терминологии, технологии. А на самом деле это совершенно по-другому будет жить этот и функционировать этот мир. Вот мы к чему призываем. А не вот эту хренотень, да, что себе в бошку чип забить, э, гвоздями приколотить его, или там шурупом прикрутить. Вы отечественный чип хотите, или иностранный, Ну у меня же отечественный uh -huh. такой с вентилятором, <сих> активным uh -huh. Поэтому надо этот самый, надо опять же, э, вехи на пути к просветлению, вот несколько строчек теста, э, текста, для того, чтобы включить мозги активно, да, чтобы они работали по-настоящему. Чего не делают даже, э, так сказать, бывшие соратники и соратницы, да, вот... Э, Посидели, послушали, несколько десятков э, наших общих стримов и наших общих вечерок, а так и в голове все равно не прояснилось. Вот, ну, это беда э, не наша. Это беда тех, которые ушли э, с пути света. Так, далее, значит, ну, достаточно, значит, да, опять да, же. Первые ролики отбираемся. смотрите, да, приходите да, да. на стримы, и все будет тип-топ, так, так